Сам реально Соня, я вам покажу, как же, блин, я вам покажу, как же создать виртуальную машину в программе Oracle Virtual Virtual VM VirtualBox. А для начала у вас, короче, будет вот это, да. Нажимаете на создать виртуальную машину. Напишите здесь имя. Ну, в моем случае это название виртуальной машины, то есть она будет отображаться вот здесь у меня в моем случае это windows xp windows XP ну тут если вы правильно напишите то определиться автоматически то есть тут выбирайте тип то есть какая компания linux solaris разные MacS даже можно выбрать и эту самую версию и тут выбирайте 32 бита или 64 но в основном надо выбирать нажимаем далее так а ага, у меня уже существует ну, давайте windows xp копии допустим напишем потому что у меня уже есть такая у вас таких проблем не будет так как у меня есть такая уже машина с таким именно вот где-то windows xp вот нажимаем далее далее тут но ну, у меня будет windows xp то есть тут надо выделить память то есть а Вашу RAM память. Сколько вы хотите дать, чтобы она, ваша машина делала? Ну, я поставлю... Ой, я не помню. Вроде 500 можно поставить для Windows XP, но вы поставьте, наверное, 1024. Если у вас новая, если старая, то оставьте поменьше. Windows XP, вроде 500, сколько это там? 512, вроде. Не помню. Но ну, я 500 оставили, я не помню. без разницы вот, нажимаем далее. А, не подключать виртуальный диск. А тут нажимаем создать новый виртуальный жесткий диск. А создать. Тут выбирайте тип файла. но ну, я выбираю вам лучше выбирать вот это, выход Почему я virtual hard disk? Так будет лучше. Ну, тут все зависит. А тут. Мы выбираем динамический виртуальный жесткий диск или фиксированный. Давайте сейчас объясню. Динамический, то есть.. Если вы выберете динамический, то есть, если вы, допустим, установите винду, допустим, она будет здесь и 13 гигов. И у вас будет занято 13 гигов. А если вы выберете фиксированный виртуальный жесткий диск, то у вас займется вся память, которую вы ей выделили Вот, ну выделим 10 гигов. Так, отмена, отмена, отмена Создать. Динамический, я а хочу динамический 10 гривков. Можете здесь, кстати, поменять название, если вам не нравится такая папка. Можете поменять вообще здесь фут. Но обязательно, чтобы было VHD. Это обязательно. И уже почти готово. Теперь нажимаем настройки. Настроить. Выбираем носители, нажимаем здесь, вот сюда, вот сюда, сюда, и выбрать создать виртуальный оптический диск. Здесь мы выбираем ваш ISO-файл, то есть это как файл образа диска. Ну, вы скачаете его в интернете, вот допустим Windows XP-файл. Окей, и окей. Потом нажимаете запустить и устанавливаете как обычно вот на этом видео заканчивается следующем видео покажу как установить на virtual vimware workstation 16 pro это, вот, virtual box это бесплатная программа но vimware это платная программа но у меня есть ключ активации если я его найду то я вам его покажу а, всем удачи всем пока не болейте